Всем привет, с вами Аниланд. Это озвучка манги Беззарная Нана. В первом сезоне, в конце 13 серии, если не ошибаюсь, то Рентара убил Мичиру, и вот так и закончилось аниме. Озвучка манги — это продолжение. Считайте, что это второй сезон. Извиняюсь сразу, если там ошибался при озвучке, потому что озвучил я очень быстро. Ну, в общем, что сказать. Приятного просмотра. Так это был ты, Цурьмигава. Ах, черт. Убирайся с моего пути, так ты сказал? Значит ли это, что Хираги и Инукай в порядке? Эй, как сказать, я точно... Не знаю! Засранец, не мешай моему самовыражению! Прочь, я убью тебя так это ты убил рюджисана стой не убивай его вроде не помер ты следила за мной извини этот инцидент был ужасно важен для меня ну ты моя спасительница надо бы его передвинуть поможешь эм, куда его положить ну я даже не знаю что теперь ясно вот как ты передвинула тело и я обдумывал возможность, что тот парень, способный покидать свое тело, перерезал Иси Рюджи горло, но для такого крови в комнате и на стене было слишком мало. Что значит, Иси был убит где-то еще. Когда я узнал, что цирюмигава левша, понял, что расследование легким не будет. Левша? Левши обычно не стоят прямо напротив терминалов автоматов. Возможно, им просто неудобно взаимодействовать с ним своей ведущей рукой. У меня получилось подтвердить данное предположение через Мугова и его приспешников. Кстати, ты же правша, не так ли? И что? Самые заметные повреждения на теле Иси это разрез прямо поперек горла. И рана на спине, которая предположительно была нанесена клинком. Ощипыв тело, я определил угол нанесения и глубину ударов. Уверен, рану на спине оставил левша но не порез на шее. Горло Исси было разрезано слева направо. Как если бы это сделал ниндзя из манги? Не знаю, держал ли убийца лезвие перед собой, чтобы быстро нанести удар спереди, но если ты левша, то удар будет нанесен вот так. Или вот так. В обеих случаях левша бы ударил справа налево, но разрез на теле Исси был сделан иначе. Другими словами, он был атакован левшой со спины, а Гора разрезал правша. Помимо Црумигавы, если был ранен кем-то еще. Я страшно раскаиваюсь. Я сомневалась, смогу ли рассказать тебе. Было ясно, что ты подозреваешь меня, так что я не знала, как струнуть эту тему. Расскажи как можно подробнее. Той ночью, когда умер Рюджисан, после похороны Юкисана, я вышла на ежедневную пробежку. И тогда я заметила Рюджисана сана старающегося незаметно покинуть общежитие. С тех пор, как мы перестали проводить время вместе, я начала подозревать, что он мне изменяет. Так что я тайно последовала за ним. Вскоре кое-что произошло. Рюджисан сан прошел с тропинки и направился в заросли. Рюджисан сан Рюджи-сан! фу -фуга. что ты здесь делаешь? Что произошло? Что, черт возьми, не знаю. Меня внезапно ударили. Кажется, это все. Мы Мы позовем на помощь. Недавно я видел, как Цуримигава ранит животных, а затем прирезает им горло. Когда я отчитал его, он разревился. Сказал, что был одержим врагами человечества и посмотри, к чему это привело. Так это был Цуримигава сам. Обещаю, я тамчу за тебя. Пожалуйста, больше ничего не говори. Идиот. Почему ты такая импульсивная? Правда. Я устал. Вы... выслушай. Кто тебе поверит? Видел отлитый Цурмигау здесь? Я его не видел. У нас нет доказательств. Прямо сейчас он, возможно, слушает речь Могу, как ни в чем не бывало. У него есть алиби. И ведь мы дружили... А как насчет нас в последние дни? У тебя есть приемлемые объяснение для остальных? Хираги -сан. Хираги Сан, может читать мысли. Давай попросим его раскрыть правду. Хираги у нее сейчас своих проблем полно. Возможно, она хорошая девочка, но правда в том, что люди вокруг у нее умирают, и то, что она не всегда способна прочесть мысли, не добавляет ее надежности. Думаю, мы должны больше доверять Хираги -сану. Тогда что мне делать? В крайнем случае, если мы хотим отомстить Фука, перережем мне горло. Сразу после моей смерти, если ты сделаешь это, Кеоясан может связать мое убийство со смертями животных. Нет, я ни за что не поступлю так с тобой. Ты всегда была на шаг позади меня. Не думай. Просто сделай так, как я сказал. Все в порядке. Я дам тебе знать, когда придет время. Итак. По просьбе Иси ты перерезла ему горло своей силой. Я словно обезумела после этого. Мне было страшно оставлять тело Рюджи в лесу. Казалось, что никто не найдет его, а затем все решат, что он просто пропал. Так что ты перенесла Рюджи обратно в его в комнату, постаравшись уложить его как можно естественней. А поутру отправилась на встречу с ним, как и всегда. Ты постаралась занести тело через окно? Да. Комната была в хаосе из-за твоей способности? Ночью я открыла окно и включила свет. Но в то время могли меня заметить Мого и его друзья. Поэтому я принесла тело ранним утром. Вот почему окна и Сит были оставлены до самого утра. Неудивительно, что насекомые туда слетелись. Такие детали я подтвердить не могу. Мне не нравится решение Иси. К тому же, твои последующие действия усложнили это дело. Ты им не веришь? С твоей силой легко убить кого-то на расстоянии, так чтобы избежать попадения в брызг крови. Тогда почему твой костюм оказался весь пропитан кровью? И затем я представил, как ты перерезав горло Иси, прижимаешь к себе его тело. Пригляди за отцу Мигалой для меня, и я поищу Хивираги. Вот дерьмо. Если закрыть окно, она не сможет использовать способность. Так? Дура! Ха-ха. Что мне теперь делать? Что я должен? Точно. Мне просто нужно всех испачкать. Милую мечиру, популярного Иси. Кажется, я предупреждал тебя не мучить слабых. Однажды я убил многих своих одноклассников. Вот почему я поклялся. Никогда не убивать вновь. Я бросил Бога не превращать меня в убийцу. Молился. К -к Кто ты? Но недавно Бог обратился ко мне. О, Тачибана, этот грех тебе я отпущу, сказал он. Что ты несешь? Так я самовыражаюсь. Обычно людишки такой не способны. В таком случае, хочешь узнать, как самовыражаюсь я? Подъем, ребята! Ребята, подъем! Просыпайтесь! Что происходит? К нам с инспекцией приехал кое-кто важное. Все должны собраться на школьном дворе. Позовите хирагисан и Анадирагуна. Быстрее! Эта помощь наконец-то пришла. Кстати, где Рентаро? Я его не видел. Кесан! Прости, цуремигал сбежал. Ребята, что посадили свой вертолет на пляже, сопроводили нас с хираги сюда. Мы видели мертвое тело Цырамикава в лесу на обратном пути. Что? Краем глаза я заметил, что его шея была свернута под неестественным углом. На острове есть еще один убийца. Им лучше бы объяснить там все. Я поняла, эм, что случилось с Хирагисом. Да и побыть одной. Знаю, вы все озабочены тем, что недавно произошло. Вот почему мы попросили о приезде одного из начальства. Он один из самых высокопоставленных людей ответственных за управление и развитие способностей на этом острове. А также офицер, который однажды может стать вашим начальником. Позвольте представить инструктора Труоки Тацуми. Не сообщи о ваших достижениях. Я даю честь тем, кто умер в борьбе против врагов человечества. Удачи вам в этой битве! Это все. Эй, не смешите нас, какие к черту достижения? Вы, ребята, хотя бы представление имеете о том, что тут творится на этом острове? Он, он брав. Как вы думаете, сколько людей уже умерло? Что происходит? Если он такой ответственный, пусть выполняет свои обязанности и объяснит нам Вы Вонючие и взрослые, вы же ничего о нас не знаете, не так ли? Верно, помогите нам. Разве вы не собираетесь защищать нас? Он заговорит. Сделайте что-нибудь. Зачем вы сюда заявились? Разве вы не важный офицер? Серьезно, что это? Мне это не нравится. Эй, скажите уже что-нибудь. Да скажите, это все? Вы слушаете. Эй, учитель. Ох, какое наказание. Я хочу спать, а я голоден. Вы собираетесь что-нибудь делать? Не могу поверить. Не молчите. Эй, вы слушаете? Какое достижение. Так долго не затыковать своих ртов. Известно ли мне, сколько студентов уже умерло? Вы имеете в виду, что я хочу вас всех видеть мертвыми? Я взрослый и оттестовал бесчисленное количество эсперов. Но среди них вы самые некомпетентные. Несмотря на прогресс ваших способностей, вы просто скулили и плакали, вместо того, чтобы дать отпор врагам. Но мне все равно, если у вас трясутся поджилки. Трусы могут вернуться на материк к своим мамочкам. Кого ты назвал трусом? Вы не только трусы, но и эгоисты, которые уже ничего не поможет. Вы неудачники, не способны даже разозлиться из-за смерти ваших друзей. Простите, что с вашим отношением? Мы эсперы. Мы приехали на этот остров по вашей же просьбе. Я сказал, что вы можете уехать. Только возместите все средства, которые были потрачены на ваше обучение. Что, он нам угрожает? Сэйакун, сделай его! А я вам не угрожаю. То есть вы хотите сказать, что обычные люди и сами могут справиться с врагами человечества? Да, и что вы сможете? Кья! Yeah. Вот тебе угроза. В стиле обычного человека. Понял? Знаю, вы напуганы. Вы полагались на свои способности, но в данный момент они не спасают вас от смерти. Я хочу, чтобы ваши самовлюбленные головы поняли, насколько плоха данная ситуация. Этот остров – фронтовая линия в борьбе с врагами человечества. Может и так, но мы тут бессильны. Ты прав, вы бессильны. Многие из ваших друзей сражаются над передовой прямо сейчас. Оружие в руки берут даже обычные люди. В случае поражения материк будет завоеван, ваши дома превратятся в руины, а ваши семьи и друзья будут жестоко убиты. Даже если человечество будет уничтожено, вы все равно будете утверждать, что ничего не можете. И это, несмотря на обладание такими способностями. Но мы не сражались раньше и нас не тренировали. Боевые техники это не то, что вам нужно. Идзима Могуа, тебе привезли на остров из-за подозрения в поджоге школы, верно? Но я знаю, твой подчиненный сделал это. Учителя подозревали тебя, нам неизвестна правда. Ты просто защищал члена своей банды. Откуда ты, Корисея? Ты потерял сестру в автокатастрофе, так? Все это время ты думал, что мог бы предотвратить аварию, если бы лучше контролировал свои силы? Вы все, я отправил вас сюда после тщательного расследования. Мы все сражаемся на одной стороне, естественно я знаю все. Как можно доверить свою спину тому, о ком ничего не знаешь? Некоторых травили из-за своих способностей, некоторые считают несчастным, что их правительство разлучило семьями и их солдатами. Так все же, почему вы здесь? Разве не потому, что у вас есть, что защищать? Для некоторых это ваша гордость, ваши друзья, обещания, данные самим себе. Вас, юноши и девушки, горят страстные души. Вспомните ваши намерения. Среди вас есть еще одна жертва. Это Инука и Мичиру. Я слышал, она лечила каждого из вас. Она была доброй девочкой, не способна никому навредить. Ее силы были не для войны. Она пала смертью храбрых после сражения с врагом человечества. Мичиру, Сан, нет, как такое возможно? Это все, что я хотел сказать. Кто хочет вернуться на материк, пусть сделает шаг вперед. Но сначала помолитесь за маленького солдата, который была и Мичиру. Я буду драться. Мичиру Чан однажды вылечила меня. Мы не можем оставить так убийство Мичиру. Эй, эй, стоп. Он нам ничего не объяснил, только сказал, что ничего не будет делать. Заткнись, некоторые вещи важнее человеческой жизни. Спокойно, трусы. Прямо сейчас мне сказали, что я должен делать. сурока сан сурока сан «Я пригласил тебя сюда под видом разговора с лидером Глаза, потому что ты выглядишь так, словно тебе есть что сказать. Я научил тебя всему, что ты знаешь. Как манипулировать, как лгать, как использовать яды и другими способами убийства. Когда твое обучение было завершено, ты заявила, кому нужны эти способности. Люди уже покорили небо, пуля убивает быстрее телекинеза. Мы даже можем контролировать чужие мысли», — сказала ты. «Твои убеждения не изменились?» Прямо сейчас я не знаю, что и думать. Вы вырастили меня. Я ваша послушная овечка. Все, что я делаю, ваше, запретите мне дышать, и я перестану. Но Мичиру Чан, Инука Мичиру, была ли она настоящим врагом человечества? Мне конец, я сошла с ума. Этот вопрос был непростителен. Я буду снять с задания. Нет, меня убьют! Ты хорошо поработала. Что? С тех пор, как твои родители были убиты, твое сердце превратилось в кусок льда. Рад, что ты можешь испытывать обычные человеческие эмоции. В данный момент оставь разгуждение о морали. Просто прими, что ты расстроена из-за смерти друга. Выплачься. Плачь до тех пор, пока не иссекнут слезы, а затем представь. Представить что? Как тот, кто пытался убить Ника Мичиру, страдает так же, как ты сейчас. Ты достаточно хороший человек, чтобы оплакивать смерть друга. Но что насчет их? Разве они не смеются? Возненавидь их. Ненависть. Вот что движет всем сущим. Тот, кто пытался убить Мичиру мертв. Но кого я должна ненавидеть? Других врагов человечества? А можешь ненавидеть меня. Что? Ты моя подчиненная, а у подчиненных нет выбора, кроме как исполнять приказы начальника. Это моя вина, что тебе пришлось сражаться в одиночку. С Сурока, сан, твою боль, твое отчаяние. Я приму все это. Ты же можешь продолжать, верно? Да. У меня есть для тебя две награды за все твои труды. Первое. Мы соберем тело Инвика и Мичиру. А? Зачем вам оно? Эспери, способность к воскрешению непостижима для обычных людей. Мы осмотрим его, ее сердце остановилось, но тело ее не начало очинять. А другими словами, несмотря на то, что она враг человечества, если уже она стала тебе другом, тогда я хочу сделать все, чтобы спасти ее. Они, они это дозволят? Способность прощать врагов. Это доказательство силы человечества. Благодарю, благодарю вас. Другой наградой станет твой личный ассистент. Она прошла через те же тренировки, что и ты. Считай ее своим кохаем. Представляю ее тебе позже. Мичуручан. Они могут спасти Мичуручан ради неё. Я одолею всех врагов человечества. Вот. Инспектор Цурока. Я подготовил тело врага человечества и уложил ее в мешок. Неужели мы действительно собираемся спасти ее? Разве стариканы из комитета не будут против? Я и так не хочу возиться с этим. Мака бы Моя. Иногда я заставляю своих пленников рыть ямы, а затем засыпать их обратно. Вот чем сейчас занимаются Хираги. Ты же не хочешь закончить как она, верно? Поняла меня? Да, сэр. Если Нана Сэмпай предаст нас, я убью ее, сэр. Вы покидаете нас? Мне пора отправляться на другое поле боя. Сэр, нам будет не хватать ваших наставлений. Как ни посмотреть, создается ощущение, что нас бросают. Ты все еще об этом? Откуда приходят враги человечества? Сколько их здесь? Как мы должны долеть их? Вы думаете, мы сможем сражаться с ними без каких-либо объяснений или инструкций? Конкретные приказы будут отданы позже. Надеюсь, никто к этому времени не умрет. А Она дырекиоет. Дороге... Ты требуешь защиты, верно? Ее, и возможности доверять вам, ребята. Тогда скажу вот что. По возвращении, я подам рапорт высшей инстанции о переводе вас всех с этого острова. Вас разместят поближе к материку. Вы сокровище нашей нации. Черея подстрекал вас мужественно сражаться с врагами, но затем решил, что вам пока еще рано вступать в настоящую битву. Удовлетворен? Эй ты, видишь, она он нас заботится. Внимательно выслужите своего лидера и будьте единодушны. Ребята, давайте выложимся на полную. Простите, Мичуруча и Мичиру. Пожалуйста, спасите ее, если сможете. Ты притворилась, что провожаешь меня, чтобы напомнить об этом, и я, я не поэтому пришла. Тебе не стоит преследовать людей из... Что? Что бабочка делать на пляже так далеко от цветов? Ты что, пытался шпионить нами? В таком случае тебе стоило превратиться в морскую блоху. Я уделяю большое внимание своей внешности. Давайте танцем за Рентара. Да, да. Сделаем это, да. Я рассказал им, что Иси был убийцей Рмегавой. Могу решил, что тот был под контролем врагов человечества. Я не стал поправлять его, согласен с моим решением. Лучше не пугать остальных без необходимости. Что-то не так? Кстати, дорогуша, почему ты ошибаешься рядом со мной в последнее время? Хочешь быть моим другом? Ох, эм, просить о тебе о дружбе, наверное, будет несколько самонадеянно. Но перед смертью Рюджи-сан сказал мне обратиться к тебе за помощью. Понял. Кстати, в драках я совсем плох. Скажу сразу, мне бы хотелось быть под твоей защитой. Защи... Ладно. Постараюсь оправдать ожидания ИСИ. Способность к трансформации. Ясно. Это ты выжил пять лет назад? Кажется, тебя зовут Тачибана Джин. Вы же тогда заприметили меня? В то время я руководил эвакуацией мирного населения с этого острова. Некоторые из нас были застрелены при приближении кораблю в поисках помощи. Что они сделали не так? Не забываю, вы впервые развязали войну между собой. Я признаю, что мы были клубцами, но зачем вы заставили Нано убивать ее одноклассников? Каждый раз находятся подобные тебе. Постоянно строите свои теории заговоров, но исчезаете, не успев на системе и царапинки оставить. У меня нет желания сражаться с вами». Просто мне жаль Нано, которая использует словно какую-то пешку. Цурока-сан, не слушайте его, он шпионил за мной все это время. Хираги, возвращайся в школу. Но его сила очень опасна, он может скопировать любую способность. Вот почему я собираюсь разобраться с ним. Нана, не дай себя дурячить. Он утверждает, что справится со мной в одиночку, но на деле ему просто надо переговорить со мной так, чтобы ты ничего не услышала. Разве тебе не любопытно? Может, тебе стоит остаться? Ироги! Да, сэр, будьте осторожны. Меня снова отвергли. Приготовиться к отлету. Так каким секретом вы хотите поделиться, это ведь причина нашей встречи. Разве неудобнее разговаривать без посторонних ушей? Я уважаю сильных, а ты, насколько мне известно, являешься одними из сильнейших эсперов в мире. Независимо от размера стадиона, каждый год забирается только один король хоумранов, но все равно приятно услышать нечто подобное в свой адрес. Неважно, твоя смерть была официально задокументирована, и сторонников в этом мире у тебя не осталось. Ох, что же мне теперь делать, поклонись мне верности. Я буду заботиться о тебе лучше, чем кто-либо еще, я расскажу тебе все, что захочешь узнать. «Отказываюсь. Я осознаю свои силы примерно так же, как люди осознают, что они умнее мартышек. Но даже приматом важно их поса, не так ли?» «Я уже определил две способности твоей силы. Как насчет такого?» «Тебе хочется узнать правду. Вот почему ты превратился в бабочку и попытался пробраться на вертолет. Но неужели у тебя не было другого выбора? Давай порассуждаем об этом». Ты мог бы превратиться в птицу и полететь за вертолетом, но ты спокойно разгоняется до скорости 200 км в час. Ты бы неизбежно отстал. Но у тебя был и другой вариант. И вот тут я хочу задать тебе вопрос. Почему ты не превратился в одного из моих подчиненных, чтобы пробраться на корабль? Ты боялся быть раздавленным по пути, а в превращении в жука влекло за собой огромный риск быть раздавленным или сдуто ветром? Но ты можешь стать животным или насекомым, даже эспером, учитывая слова Хираки и тот факт, что тебе удалось выжить пять лет назад. Тем не менее, ты не можешь превращаться в обычного человека. Так и будешь молчать? Если я прав, то это не слабость. Хотя довольно печально, что именно обычным человеком тебе стать не дано. Как насчет другой особенности? Слабости, можно сказать, фатальной. Интересно... Я видела, как вертолет покидал остров после полудня. Значит ли это, что Цурокасан убил Тачибану? Нана, не дай себя дурачить. Нана, сэмпай. Рада познакомиться. Меня зовут Моя. Инструктор мне все о тебе рассказал. О, так это ты... Я безмерно тебя уважаю. Что теперь будем делать? Что будет следующей целью? Я еще не решила. Да ладно, расскажи мне, эй, обучи меня всему, чтобы мы могли вместе побеждать врагов человечества, да? Все ли с ней в порядке? Не могу уснуть. Нет, не так, я не хочу засыпать в той кровати. Надеюсь, урока Санс сможет спасти Мичурчан. Но чтобы он сделал это, я должна выполнить свой долг. Реальны ли эти числа? Эй, мне тут задумалось не висеть тебя. Не возражаешь, если я присяду? Тебя что, ранили? Просто предупредили. Если я превращусь в ее это рано исчезнет без следа. Но мне хочется продлить это ощущение боли и унижения. Непостижимые мысли извращенцев. Но кажется, тебе едва удалось сбежать. Я отступил сразу после того, как ранил Сурока. Не стал убивать его, ведь так мне ни за что не добраться до правды. А я очень хочу ее знать, и он это понял. Какой ужасающий человек. Дело не только в том, насколько быстро он определил мои способности, но и в том, что он способен мгновенно распознать чужие в купе с закровенными желаниями. Настоящая сила от суроки заключается в его способности контролировать людей. Это напоминает мне о том разе, когда ты превратился Мичурычан. Да, прямо здесь. Прости, я тут кое-что поняла. И что же? Когда ты под видом бабочки сел на плечо Суроки Сана, он немедленно отмахнулся от тебя. Но кое-что показалось мне странным. Из меня получил слишком шустрая бабочка? Нет. Я говорю о направлении твоего полета. Ты ведь полетел прямо в небо, хоть мог бы направиться к другим слепым пятнам. Залететь за спину Суроки Сана или отпуститься вниз, но ты полетел прямо вверх. Он открыл по тебе огонь, расстреляв весь магазин. Внезапные выстрелы заставили всех посмотреть вверх. В небо, прямо на сияющее солнце. <смех> ты хотела ослепить их, так? Не уверена, что чувствуют насекомые, но сомневаюсь, что им нравится, если на них будут пялиться во время линки. К тому же, я никогда не заставал момент твоего перевоплощения. Тогда я списывал это на сверхусокую трансформацию. Так что ты пытаешься сказать? <смех> что без возможности трансформирования, ты можешь умереть прямо здесь. Ты не можешь перевоплотиться, пока на тебя смотрят. Я права? Ты силен из-за своей способности трансформироваться, но без нее ты становишься обычным человеком. Ну что не так? Превратись в Кью или Могу, а если не сделаешь этого, то как же у тебя получится справиться со мной? Успокойся. Моя смерть тебе ничего не даст. Так ты лишь признаешь свою слабость. Я рассказал тебе о Мичиру, которая была в опасности. Понял. Тебе, наверное, кажется, что спасать ее было не лучшим решением, так? Уважаю, что не произносишь этого слух. Я всегда был на твоей стороне. Заткнись! Я уничтожу всех врагов человечества, в том числе и ради Мичиру-чан. Верно, Нана, я слишком стесняюсь трансформироваться на глазах у людей. Тогда почему? Как? Это телекинез. Довольно простая способность адека в правильных руках может быть довольно мощной. Но идем дальше. Мне показалось, что ты нашла мою слабость, без трансформации я не способен использовать чужие способности. Так почему же у меня получилось отбросить тебе телекинезм? Как может этот приятный молодой человек использовать телекинез без перевоплощения? Подумай об этом, насколько я знаю, нет из обладающих более чем одной способностью. Нет, этого... этого не может быть. Все это время ты был перевоплощен кого-то еще? Э это внешность другого человека. Кого-то со способностью телекинеза. Верно. Это не настоящий я. Все кончено. До сего момента это человек. Нет. Этот неизвестный и неопознаваемый монстр просто забавлялся, играя со мной. Какая жалость. Ранее я клялся Господу, что никогда не убью никого снова. Дорогой боже, прошу, удержи меня от убийства, молился я. «Но если так подумать, я всегда был атеистом. Просто шучу. Прости за то, что случилось с Мичиручан. Я мог повырвать ее из когтей Цуримигавы в любое время. Но мне хотелось знать, как общение с ней изменить тебя. Приношу свои извинения. Так ты просишь меня попытку покушения на убийство? Ты избавлялась от эсперов, называемых врагами человечества, по приказу Цуроки. Это верно? Да. Твоя честность меня радует. Признаю, некоторые вроде Цурмигао недостойны оставаться в живых. Я не стану мешать тебе на твоем кровавом пути. Однако, человек, который дал тебе этот жестокий приказ, предложил мне работать на него. Что? Знаешь, что это значит? Давай как-нибудь поразурдаем об этом. Ну а на сегодня достаточно, боль Баку сегодня не утихает. Я не смогу превратиться, пока ты смотришь, меня это смущает. цурака Касан попросил врага человечества о сотрудничестве. Тогда зачем я творила все эти вещи? Вы хотите вывести из с острова? Я планирую обстроить для них отдельный полигон, сообщающийся с материком через мост. Вы непредсказуемый человек. Сначала заявляете, что разберетесь с врагами человечества врагами маленьких девочек. Затем, что хотите привезти этих монстров, запертых на удаленном острове, прямо на порог обычным людям. Как вы собираетесь отвечать, если они пострадают? Генеральный секретарь. Разве жертвы не будут нам выгодны? Что? Если Эспиров переведут на материк, они наверняка учинят бойную среди мирных людей, ответственность за нее возложено на нынешнее правительство. И тогда вы сможете обвинить их на заседании сейма от лица оппозиционной партии. Кажется, вы задумали нечто большое. До сих пор мы бомбили острова и засылали туда бригады зачист. Это было слишком очевидно. Поэтому на сей была было решено привести исполнение нелепой идеи о внедрении в группу эсперов девочки и их возраст для розжига внутреннего конфликта. Как бы мне смешно было не поддержать эту затею, но в конце концов, разве мы не собираемся применить военную силу? Вам знаком эспер по имени Джин. Вряд ли он относится к числу моих избирателей. Ему повезло уже 5 лет назад, и похоже это только верхушка эсперка. Хотя мы охотимся на подобных ему, все же стоит признать, что многие ускользают из наших сетей. И уже какое-то время это вас беспокоит. Согласно моему расследованию, намного больше гражданских сомневается в существовании врагов человечества, чем вы, политики, думаете. Мы действительно больше не можем вешать им лапшу на уши. Если правда выйдет наружу, не только моя голова окажется на плахе. Так почему бы не раскрыть ее до того, как это сделает кто-то еще? Понимаю. Врагов человечества не существует. Наши истинные враги Эспера. Раскрыв правду людям, вы сможете открыто расправиться с ними. После того, как Эспира будут переведены на материк, может произойти некая трагедия, верно? И тогда вы станете новым премьер-министром. Значит, я оставлю все на вас, сурово Касан. Какое мирное зрелище. Несмотря на то, что раньше убийства случались практически каждый день... Они резко прекратились после смерти, Нукайсан. Может, убийца оплакивает ее? Сэмпай! Кя, я сан, нана сэмпай. Время для занятий на открытом воздухе. Идем. Мой Чан, ты наделал куртку наизнанку? Ох, какой ужас! Это перевезенная ученица. Почему она зовет тебя сэмпай? Кто знает? Может, потому что я лидер? Тебя что-то беспокоит? Нет. Просто завидую ее популярности. Присоединяйся к нам, когда переоденешься, конечно. На на сэмпай. Эй, сэмпай, мой тут уже несколько дней. Почему мы еще никого не убили? Я все еще раз в раздумьях. Другими словами, ты все оставляешь на мое? Что, я ничего подобного не говорила. Сообщение от бабушки моей. Это же устройство представлено тебе комитетом, не так ли? Люблю свою бабушку, Моя попросил ее писать каждый день. Можно спросить, у тебя есть запись о числе предполагаемых убийств индука мечиру? Может ли здесь быть какая-то ошибка? Что это? Чего? У Моя нет такой опции. Информация, которую представляют комитет, отличается от моей? Возможно ли, что ты больше не хочешь выполнять миссию? Эй, тупица! Что? Ты в порядке? С спасибо, Хикару. Ты контролируешь гравитацию? Да. Вау! Давай махнем со способностями. Не забудь сказать спасибо, дайте покажу вам свой крутой прием, черт возьми. Я... Я рад, что это сработало, мне трудно рассчитывать точное количество силы. Хикару, ты все еще прячешься в этих своих горах? Так точно. Ты что, монах-стажер? Пеняй на себе, если тебя поймает враг человечества. Моя сила не слишком поддается контролю. Я беспокоюсь, что могу подвергнуть окружающих опасности, если поселюсь в общежитии. Дай мне знать, что-нибудь случится. Наши головы похожи, знаешь ли. Раз так, буду рад воспользоваться вашей душевой. Кажется, он может контролировать гравитацию. Что мы будем делать? Мое хотелось бы увидеть, как ты делаешь нечто крутое и поскорее. Как мне кажется, значение тех предполагаемых убийств заключается в том, чтобы быть твоим моральным долгом. Чтобы когда меня настигает чувство вины за все совершенные преступления, я могла бы успокаивать себя ими? Разве ты не видела, сколько людей могло убить Мичи Рычан? Если ты не хочешь верить в свою правоту? Другими словами, они подделаны. сэн ну сколько еще ждать? Хмф. Если ты ничего не сделаешь, моя сообщит об этом в уроке Сенсею. Погоди, что угодно, только не это. Старики в комитете также будут в ярости. Мой сомневается, что они решат спасти руками Чиручан. Ты этого хочешь? Ладно. Мой наш дом того эспира с контролем гравитации. Почему бы не проявить немного осторожностей? Ты все еще об этом? Мы не знаем наверняка, как работать его способность. Когда противостоишь Шестеру нужно определить все варианты развития событий, найти его слабость и прорвать его оборону. Только создав ситуацию, в которой он не может использовать свои силы, мы с помощью своей подготовки и решимости сумеем получить преимущество. Сэмпай, чем ты занимался в это время? Что? Для начала... Нет необходимости беспокоиться о способностях врагов человечества. Разбираясь со всеми этими проблемами, ты тратишь время и рискуешь быть разоблаченной. Другими словами, мы убьем его во сне. Используем тот факт, что он живет отдельно от всех остальных. Какое у тебя орудие убийства? Может в темноте не заметно, но это леска. Мой научило всем способам удушения людей. Понятно, я пользуюсь ядами. А теперь идем. Стой, странно, что дверь не заперта. Бежим. Ты уже не настолько смела, чтобы заходить внутрь, не так ли? Кто здесь? Кто здесь? Нанасан. Добрый вечер. Что-то случилось? Прости, что не постучалось. Дверь была не заперта. Я думал, здесь никто не живет. Ты сейчас обходишь окрестности, не так ли? Ты контролируешь все это с помощью гравитации да если враг человечества атакует меня во сне тогда он просто в воздух ясно как умно ну доброй ночи спасибо что навестила увидимся в школе завтра он реально ничего не заподозрил хах какой наивный я так не думаю он не деактивировал свою способность даже увидев меня это потому что он тебе подозревает так что Моя убедилась, что ее не заметит рядом с тобой. И немедленно спряталась. Ну, у Моей есть план. Пока ты подозрительная личность будешь отвлекать его, недавно переведенная ученица Моя убьет его. Другими словами, ты хочешь сделать все сама? Что ты здесь делаешь, отаков вот рань? Моя ждет, когда Хикарук он придет в школу. Зачем? Чтобы создать воз... Ух, он здесь. Поехали. Ты в порядке? Ауч, как больно. Прости, я не успел среагировать на твое внезапное падение. Мой спешила, так как забыла о своей тетради. Давай ты сходишь в кабинет медсестры. А где это? Ох, точно, ты же новенькая, иди за мной. Спасибо. Как она хочет создать возможность сблизиться с Хикару, и готова даже навредить себе ради этого. Но почему Хикару не спас мой? Случившееся могло быть для него неожиданностью, но чем эта ситуация отличается от вчерашней? Пока мой отвлекает его, я осторожно понаблюдаю за ним. Вау! Что ты сейчас сказал? Разве я не права? А что не так? Не беси меня, слышишь? Сэмпай! Сэмпай, что мое должно делать? Ты, кажется, очень стараешься. Он никогда не бывает открыт. Тут даже создает свою гравитационную ловушку, как только заходит в дом. И затем остается в нем до утра. Приходит в школу и возвращается домой в разное время. И что? Ничего, просто составляю всякие теории. У нас так и нет никаких подвижек. Бабушка пострадает, если Мой ничего не добьется. Она больна. С сон заботится о ней. Мой нельзя так говорить. Надо сблизиться к Хикару еще больше и спросить его о слабостях напрямую. Я тоже что-нибудь придумаю. Придумаю? Хах. С тех пор, как я прибыла на этот остров, меня постоянно отделивают такие мысли. Если они продолжат посещать меня, что со мной станет? Неужели я никогда не смогу от них избавиться? Хикарагун, ты очень отличаешься от других. Они могут быть заносчивыми, но ты такой скромный и замечательный. Нет, во мне ничего замечательного, я очень грешный человек. О чем ты говоришь? Когда я был ребенком, неподалеку от моего дома пропала девочка, с которой я дружил. Твоя семья владеет храмом, верно? Все говорили, что она была унесена призраками. Но в день, когда она пропала, мы вместе играли допоздна. Я до сих пор спрашиваю себе, почему я не проводил ее. И продолжаю об этом сожалеть. Вот зачем, ты остаешься в горах. Знаю, ты пытаешься сказать, что я необычен, но ты тоже довольно необычно. Что мой? Ты очень необычная девочка. Ты слышал, Анан-чан? Мы возвращаемся на материк. Возможно. Сейчас самый разгар лета. Вы, ребята, были так мотивированы, когда Цурока приехал. Ну а что теперь? Мы наслаждаемся отдыхом на пляже, пока можем. Кроме того, сейчас ты тоже прохлаждаешься. Ага, ведь убийства прекратились. хираги -сан, тебе не приходилось слышать голоса врагов человечества в последнее время? Нет, они полностью стихли. Хираги, позволь представить, это мой друг, Сарана Фука. Я знаю ее, Но не то, что она мой друг, верно? Куда более важно, что вскоре нас вышлют с острова. Тебя это устраивает, Киосан? Что? Разве ты не прибыл сюда, чтобы найти свою младшую сестру? Чего? Мое кольцо пропало. Что? Должно быть оно выпало где-то тут. Я собирался подарить ей своей девушке. Опа, должно быть где-то здесь. Она должна быть где-то здесь. Ты потерял его на этом пляже? Его могло усмыть волнами. Пожалуйста, поищите его. Нам его не найти. Чего? Ни за что. У нас получится, мы же эсперы. Полагаю, нам стоит поискать кольцо. Хотя я сомневаюсь, что мы его найдем. Прошу. Для начала проверю сумки. Почему Сурокосан возвращает Эсперф на материк? Разве заперять их здесь и уничтожить не было целью комитета? Что происходит? Волны отступают. Не знаю, что происходит, но это наш шанс. Надо найти кольцо. Погоди, если я его уже смыла в океан, то не важно, насколько далеко отступили волны. Просто сделайте это. Прошу ничего не поделаешь. Кто это? Кто? Разве это не круто контролировать целый океан? Контроль гравитации? Моя нападет сегодня ночью. Тебе все-таки надоело ждать? Просто у Моя есть план. Уверена, его сила как-то связана с уточным циклом. О чем ты говоришь? Он использовал свои способности как днем, так и ночью. Нет, говоря конкретнее, его сила зависит от определенной даты. Должно быть периоды времени, когда он не может контролировать гравитацию. Наверняка его действиях кроется некая закономерность. А если его сила не связана со временем, тогда я попробую рассмотреть проблему под иным углом. В любом случае, мы окрасили его силы гравитации. Но в чем ее суть? Хватит. Мой уходит и нападет сегодня ночью. Ранее сражаясь с эсперами, я выяснял все неочевидные слабости их способностей. Сегодня Ха. странно, мой чена уделяет мне такое пристальное внимание. Не думаю, что она желает мне зла. Нет, нет, нет, я не заслуживаю близких отношений с другими людьми. Фика, ты, ты напугала меня. Как долго ты здесь сидишь? Моя ждала тебя. Что происходит? О чем ты сейчас думаешь, что ни о чем? Да и Почему это мое меня убивает? Верно, подумай. сейчас ты не можешь использовать гравитацию, сделав это, ты пострадаешь сам, как и мой стоит слишком близко к тебе. Ты можешь создавать гравитационное поле определенной области, но не способен применить силу точечно. Вот почему все в комнате плавало вокруг тебя. Моя наблюдала за тобой и зная, что твое поле влияет на все вещи в его пределах. Просто совпадение. Совпадение, что ты этого не заметила. Ведь как только я коснусь предмета, то могу выбрать его своей целью и контролировать влияющую на него гравитацию. Так это ты враг человечества? Но ну, а что ты делаешь, Моя? Прости мне мою ложь. Что? Но это моя тебе врала. Ты ошибаешься. Я не за это извиняюсь. Помнишь мой рассказ о пропавшей девочке? Тогда я соврал тебе. А правда заключается в том, что та девочка свалилась с дерева, расшел на земле храма. Я точно знал, что она умерла. Наверное, неудачно упала. И тогда мне стало ясно, что люди обвиняют в этом меня. Я не должен был спускать с нее глаз. Если кто-нибудь прознает о ее смерти, это отразится на гравитации храма и обернется кучей проблем. Поэтому я решил тихо избавиться от тела, запустил его прямо в небо, как тебя к далеким-далеким звездам. Это было так завораживающе, словно ее душа воспривала к небесам. И Я подумал: так люди становятся едины со Вселенной. Она была прекрасна, как луна в ночном небе. Вот, вот почему я живу один. Я знал, что это было неправильно, но... Я все еще не могу забыть то поразительное зрелище. На... Ты меня слышала? Ты подслушивала? Меня терзают сомнения. Но я рада, что тебе можно назвать плохим человеком. Так ты слышала. «Сэмпай, ты пришла спасти моя? на, -на сам прошу успокойся, мой Чен пытался убить меня». «Да, и поэтому ты решил сделать из него звездочку в ночном небе, не так ли?» «А насчет твоей силы, ты не мог мой скачившийся с лестницы?» «И не вмешался в спор, когда тебя попросили?» «Но зато ты спас пешку мого, когда тот падал, и подхватил свалившуюся Бенто». «Иногда ты допоздна гулял с мое, в другие дни внезапно уходил после полудня». Наблюдая за тобой в течение месяца, я поняла, в чем причина твоих непостижимых действий. Ключом слова то, как ты заставил волны моря отступить. Это был... Тогда никто не прописал заслугу себе. Если это был ты, то почему ничего не сказал? Да потому что в этом кроется суть твоей способности. И именно это подало мне определенную идею. Я говорю о приливах и отливах. движение объекта, вызывающего их, идеально совпадают с со записанными случаями использования тобой с твоей силой. Я имею в виду Луну. С тех пор, как я назвал твою силу гравитации, мои мысли были сосредоточены на земной силе притяжения. Но твоя способность зависит от лунной гравитации. Луна восходит и заходит каждый день в разное время. В течение месяца есть такие дни, когда они восходят в 10 вечера и садятся в 9 утра. И такие, когда она восходит в 5 утра и садится в 7 вечера, вот почему на первый взгляд кажется, что ты используешь свою способность вне зависимости от времени суток. Хотя днем ты можешь как использовать ее, так и нет. Что происходит? Ты тоже враг человечества. И ты врала от чтения мыслей. Если нет, тогда бы не было бы необходимости наблюдать за мной. Тебе легче от того, что я не могу слушать мысли. Потому что в глубине души ты ничтожество. Что если так? Об этом я и спрашиваю. Мне ничего не стоит доложить о твоих преступлениях начальству. Или обозвать сумасшедшим, которое развлекается запуском людей в небо. Что собираешься делать? Ты можешь использовать свою способность только тогда, когда луна висит на небосводе. Но она скоро сядет, и ты превратишься в обычного бездарного человека. А пока этого не случилось, разве ты не хочешь оставить и меня полетать? Помнишь, как это тебя потрясло? не сбежишь черт кто она я я знаю что поступил ужасно и глубоко сожалею черт надо поторопиться судя по реакции хикару мое предположение о природе его силу в целом оказалось верным. теперь нужно лишь подождать пока луна не сядет что это Я не сумасшедший. Просто не могу забыть вид воспарящего в небо тела. Я столь долго подавлял эти чувства. Помнишь, как это тебе потрясло? Так, позволь мне узреть это вновь. Что за шоу он устроил? Напоминает события пятилетней давности. Он спятил. Создал круговую гравитационную ловушку, чтобы заставить меня выйти из леса. Она словно сеть. Которая постепенно стягивается. Где Луна? Вон там. Она скоро сядет, но я не уверена, что мои расчеты были верны. Нет гарантии, что вычисленные мною координаты острова помогут избежать силы Хикару. Нет. Нетерпеливость Хикару видана невооруженным глазом. Надо лично удостовериться, что Луна села. И что потом? Является ли Хикару настоящим злом? Это торнаподобная катастрофа, лишь результат моей провокации. Я знал, что не смогу с ним справиться, если он разозлится. Но ведь обычно Хикары выглядит... Он меня заметит, если я попытаюсь вылезти. Все еще рано, луна еще не зашла. На, Насан, если ты рядом, пожалуйста, услушай меня. Я ошибался, давай поговорим. Если ты здесь, покажись. Уверен, мы сможем прийти к взаимопониманию. Что он пытается сделать? Он надеется на перемирие, так как больше не может использовать способность или пытается заставить меня выйти. Нанасан, прошу, поверь мне. Неважно. Она до самого конца напрасно верила, что я хороший человек. И тем самым он спасла мне жизнь. Поэтому я приму этот вызов. Нанасан. Нанасан, я так рад, что ты жива. Хорошо, что ты вышла. Все верно. Луна еще здесь. Я все еще могу использовать свою способность. Но это не важно, не так ли? Почему мы должны убивать друг друга? Значит ли, это, что ты пришел в себя? Прошу, Нанасан, успокойся. Ты лгала, что можешь читать мысли, и у меня тоже есть свои скелеты в шкафу. Чего тебе надо? Давай прогуляемся, остудим свои головы. Если это угроза, тогда у меня нет выбора. П Прости, я нечаянно. Для начала позволь мне извиниться. То, что я сделал, было ужасно. Мне не нравится это место. Что? Мое, словно моя тень, втирается в доверие к одноклассникам, находит их слабости и затем... Возможно, он был хорошим человеком, как Мичуручан. Нет, точно был. Ты что, пытаешься тянуть время? Твоя догадка была верна. Я могу использовать свою способность, пока Луна не сядет. Так что если ты дожидаешься этого, нет. Пусть так. Все равно хочу доверять тебе, как другу, сражавшемуся против врагов человечества вместе со мной. А вы каджи мои ничуть не похожи. Ты, ты ужасно. Я мог бы убить тебя в любое время, если бы я захотел. Как ты могла предать меня? Не лги. Я не лгу. Луна все еще видна. Нет. Она уже села. Невозможно. А она прямо тут. Ты можешь использовать свою способность, независимо от того, видна ли Луна или нет. Ты применял ее даже, когда небо было слишком ситлом, чтобы видеть ее. Я была этому свидетелем не раз. Думал, я не замечу. Земная атмосфера искажает лунный свет, это называется атмосферой рефлекцией, верно? Чем ниже луна опускается за горизонт, тем сильнее искорствует лучи света. Иллюзия заходящей луны еще висит на небосводе, в то время как настоящая уже села. Ах, не в твоей власти было бы убить меня. Ты не мог использовать свою силу, поэтому разыграл этот спектакль, чтобы обмануть меня. Если бы ты действительно хотел себя обсудить, почему солгал и заставил меня уйти оттуда? Почему предложил пожить руки в знак примирения, держа в кармане леску Моя? Разве не потому, что ты искал возможность убить меня? Если я не права, используй свои силы, чтобы взлететь сюда. Тогда я буду рада поговорить с тобой. Я была наивной. Решил рискнуть надежде, что ты действительно изменился. По помоги Но... С самого начала ты был всего лишь врагом человечества. Ах, ух. Забудь, что сегодня случилось. Если ты проведешь всю жизнь тряся в страхе, тогда я сохраню твои преступления в тайне. А если ты кому-нибудь расскажешь или предашь меня, тогда я в самом деле убью тебя. Самым жестоким из возможных способов, естественно. Понял меня? Мой Чен, проснись. А? Сэмпай! моя ударилась головой, когда он внезапно отключил свое гравитационное поле. Спасибо, мое слишком поторопилась. Но Моя знала, что ты сможешь это сделать, Сэмпай. Ты же одолела его, не так ли? Нет. А? Мне не хочется его убивать. Я не говорю, что больше никогда не замараю руки. Просто не хочу делать этого сейчас. Чего? Значит ли это? Что ты предаешь нас? Ты вольно понимать мои слова как тебе угодно. Сэмпай, успокойся, давай-ка свой телефон, смотри, помни о своей миссии, и насчет Мичеручан, они же не спасут ее. Ну же, Сэмпай. давай покончим сикару. Самым ценным даром мне от Мичеручан было то, что я смогла среться с собой лицом к лицу, и узреть свое настоящее чувство. Я больше не буду чем-либо рабом. White shirt now, red my bloody nose Sleeping, you're on your tippy toes. Creeping around like no one knows Think you're so criminal Roses on both my knees for you Don't say thank you, oh please I do I want when I'm wanting to So, so cynical I'm oh, bad guy duh, duh.